Угу. Большинство роликов о стиле маркетинге наверное, будут звучать так, приходи ко мне в команду, там спасешься, будешь зарабатывать, это лучше, чем то, что ты делаешь и так далее. Безусловно, полным-полно людей, у которых хорошо получается какой-то любой другой вид деятельности. Но иногда нам подкидывают различные ситуации, при которых мы можем потерять бизнес, при которых мы можем иметь к нему ограниченный доступ, не вывести деньги и так далее, и так далее. И э, многие люди, вот я с кем столкнулся, в частности в Турции, э, очень обеспеченные, очень заряженные, скажем так, финансово, да, имеют серьезные трудности с выводом средств, активов э, и э, люди, проживающие абсолютно в разных странах сталкивается с тем, что бизнесом управлять удаленно гораздо сложнее, чем управлять им, когда ты сам присутствуешь. Так вот, здесь на помощь может прийти как раз инструмент, такой как сетевой маркетинг. Да, возможно, вас в эту тему приглашали, и я буду очередным приглашателем, но, наверное, это будет не совсем так, а это будет более корректно. То есть я вижу сетевой маркетинг как крупный бизнес, как возможность создать большой товарооборот, Возможно, кстати, в новой стране, да, то есть если вы переехали там в какой-то регион, в какую-то другую страну, возможность, не вкладывая капиталов, то есть начать почти с нуля, построить свою команду, сделать огромную армию потребителей на нужные продукты, которые так и так продаются, да, то есть есть спрос на продукты, да. В частности, я работаю с на продуктами для здоровья, то есть такими как МСМ, это серо для восстановление связок и ткани, есть продукты для коррекции фигуры, есть продукции для улучшения там, ЖКТ, для мужского здоровья, женского здоровья. Много классных продуктов, которые люди покупают либо в лавках здоровья, либо в аптеках, либо э, пытаются дома что-то там заваривать. Ну, в общем, разные приколы. Но я хочу сказать, что тема э, wellness, тема продуктов э, для здоровья, она еще во многих регионах не так раскручено. Хотя, смотря на товарообороты ряда компаний, которые продают бады, это миллиардные обороты, и они почему-то проходят мимо вас. То есть очень часто мы можем ну, упускать мимо бизнес, который, скажем так, может нам приносить прибыль, но при этом в него не нужно вкладывать капиталов. Как это делается? То есть вы подключаетесь к команду. То есть я лично там или мои люди да, дают вам обучение как это правильно простроить то есть вы подключаете первых своих людей неважно это будет казахстан киргизия там россия украина европейские страны турция или какие-то другие страны то есть вполне возможно вы захотите сделать международный большой бизнес но ну, если у вас такое видение да то есть есть ну, такая такая деловая жадность до да, чтобы зарабатывать больше Но что большинство сетевиков они они могут заработать даже 500 баксов то есть проблема в том что люди пытаются продать кому-то баночку и вот по мелкому вот это продают что-то где-то там зарабатывают какие-то копейки и на самом деле в этом а, часть недостатка этого бизнеса в том, что очень много людей, которые занимаются им, занимаются им непрофессионально и от этого мало зарабатывают. Есть люди, которые побывали там, в финансовых пирамидах, да, там покрутились, повертелись, а, все потеряли, но это как бы немножко не, не тот вид а, деятельности. То есть финансовые пирамиды – это ну, близ, близко к воровству. А если мы говорим о создании бизнеса в многоуровневом маркетинге, стабильного большого крепкого, да, то есть это нужно дело иметь с продуктовой компанией, причем жать на компании, которая, но ну, имеет какую-то э, юридическую защиту, имеет возможность для вас э, строить бизнес в разных странах, вы сможете иметь поддержку, ну, например, в моем лице как наставника, как это правильно раскрутить, как выйти на первые там тысячу две пять тысяч долларов там десять тысяч долларов то есть как можно выйти на этот ежемесячный доход и создать, сделать его пассивным то есть многие люди мечтают о пассивном доходе ну то есть накупил квартиру сдаешь то есть это вариант пассивного дохода к чему можно абсолютно реально прийти попав в сетевой маркетинг но при этом нужно активно поработать то есть если вы чуть-чуть поработали, поковырялись, безусловно, будет вот такой ковыряшный доход. Если вы поработали нормально, то есть взяли себе там 2-3-4 года и прям вложились усилиями, точно так же, как обычные предприниматели вкладываются в свое дело, то есть с утра и до ночи, да, то есть тогда у вас выстраивается большая команда, и вы можете рассчитывать на пассивный доход. То есть большинство предпринимателей вообще никогда не могут его увидеть, потому что им нужно вертеться, как белка в колесе для того, чтобы получать хоть какую-то прибыль, да, потому что все, вся прибыль в товаре и так далее, и так далее. Здесь Оборот делается деньгами других людей, потому что люди покупают себе товары, которые им нужны, покупают повторно. Вот это, кстати, прикольная тема. Многие люди не понимают, что такое пассивный доход. Пассивный доход – это доход от повторной покупки клиента, которого мы уже не искали. То есть, когда клиент сам пришел, купил, купил на свой номер, потому что у него там скидка, и начислилось в системе вам вознаграждение. И за счет того, что таких клиентов немало, вот, а можно их создать десятки тысяч с помощью эффекта рычага, то есть об этом чуть позже расскажу, вы выстраиваете большой бизнес, потому что ну, вы нашли там, там, грубо говоря, 3 человека, они нашли по 3, то есть это уже 9 плюс 3, да, то есть плюс вы. Каждый взял по чуть-чуть себе продукта для себя, для семьи, там, чистит зубы, умывает лицо, пьет витамины и так далее. Все эти продукты есть, соответственно, если там, там 13 человек, каждый из них пригласил еще там по 20, по 30 клиентов, это уже какая-то группа. А если это... 100 человек 200 человек это превращается в итоге в десятки тысяч людей которые пользуются продуктом в вашей структуре это принадлежит ваш ну вам этот бизнес то есть фишка в том что компания выделяет определенный процент на но ну, со стоимости позиции грубо говоря там позиция стоит там 10 20 баксов с нее половина начисляется по структуре да то есть кому-то больше кому-то меньше в зависимости от того кто как поработал то есть правильная здесь система начисления мне очень нравится так вот для того чтобы сделать вот очень большое нужно большими усилиями вот здесь прикольная тема что не нужно вкладываться большими деньгами потому что большинство бизнесов да там купить квартиры это но ну, хорошие инвестиции некоторые люди ими не обладают ну, большинство а выстроить сеть это те же усилия но при этом меньше рисков и вот представьте себе если у вас есть знакомые в других странах если вы пользуетесь интернетом то есть у вас есть возможность выйти на нужных людей и вы можете прямо сейчас Рассмотреть возможность раскрутить большой бизнес и получать пассивный доход. Вот представьте себе, как доход от 10 сдаваемых квартир в центре крупного города. Что вам мешает начать этот бизнес? Какой риск вы имеете? Риск попробовать продукт для здоровья? Мне кажется, что это мелочи. Самое важное, что… Угу. Какой, риск, какой риск вы несете? Попробовать для себя продукты для здоровья и убедиться в том, что они работают – Вот единственный риск. Если вы попробовали, вам понравилось, вам легко будет с этим работать, это рекомендовать. Я пользуюсь всей семьей, у меня и дети маленькие пользуются продуктом. То есть я могу сказать, что это продукт и безопасен, и эффективен. Так вот, я приглашаю вас рассмотреть вариант делового сотрудничества. Под видео будет ссылка на мой WhatsApp и Telegram. Добро пожаловать, если интересует подробности. Добро пожаловать, если интересуют подробности, я с удовольствием помогу вам в этой теме продвинуться. До встречи. С вами был Зайцев Алексей.